Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Вы у нас проходили процедуру гидроколонтерапии, так? Да. Скажите ваши результаты. Результаты у меня положительные. Во-первых, mm -hmm. я стала себя хорошо чувствовать, у меня появилось mm -hmm. больше энергии, ну и минус два сантиметра в талии, в бедрах и в животе. Это, конечно, очень приятно. Это здорово. Это вот по окончании okay. курса по окончании терапии я... сразу вы это ощутили. Да. Здорово. Скажите, а как переносится эта процедура? Процедура переносится достаточно легко. У меня, по крайней мере, не возникло каких-либо сложностей в том, чтобы соблюдать диету, принимать активированный уголь и делать еще какие-то вещи. А сама процедура, она была неприятна? Нет, честно признаюсь, на двух я просто спала. А, отлично, большое вам спасибо. Можете порекомендовать другим эту процедуру? Обязательно, обязательно рекомендую другим эту процедуру, потому что та легкость, которая появится в теле, это очень приятно. Большое спасибо, Ксенава. <laughs>